всем привет воскресенье половина 11 в берлине это очередь к белорусскому посольству место трептов парк это довольно далеко от центра очередь очень большая и люди все подходят и подходят давайте посмотрим Трептов парк. Здесь, собственно, памятник стоит воину-освободителю. И вот именно здесь у посольства Беларуси обычно паркуются, всем нам хорошо известные, ночные волки. Почему-то здесь они облюбовали место парковки, видимо, могут повторить. Но белорусы сегодня явно повторять не собираются. Тут ребята с колонкой стоят. Давай подойдем У них музыка звучала. И сейчас снова звучит. Привет. Привет! Привет! Ребят, вы откуда? Из Минска изначально, сейчас из Дюссельдорфа приехали. Специально надо на, да. на голосовать? Я вот не спрашиваю за кого. Да, правильно делаюсь. За лучшее будущее для Беларуси. Да. Свободные выборы. <смех> Вам уже подходили люди, да, в России Почему? Говорят, чтобы спокойно прошло все перед а после на митинге можно будет через три часа, через меньше, через два часа в центре Берлина будет митинг в поддержку независимых выборов Беларуси, свободных выборов Беларуси. Слушайте, мы россияне, я скажу. В поддержку Тихановской. Против Лукашенко. Нам пофигу день тишины. А... <с <с <с я думаю, что вам тоже. Беларусь, живи Беларусь, будет свободной. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Пойдем дальше. Слышите, машины сигналят. Здесь очень много сигналит машин в поддержку людей, которые, которые пришли сегодня голосовать. Ну, пойдемте ближе к посольству. Давайте посмотрим, что тут. А давайте спросим. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Ну, давайте попробуем. Вы в бело-красном, не случайно? Если честно, просто от солнца защита. Ну, я в принципе ну, согла согласна с этими цветами, конечно. А, цвета флага Беларуси. Бело, красно, белый. Говорят, что за такой флаг в Минске сейчас легко можно отхватить сутки. Можно и сутки, можно и больше. У некоторых людей даже с балконов этот плак снимают. Достаточно радикализировалось это все, учитывая, что в последние годы у нас как раз-таки шла такая так называемая политика белорусизации, то есть как раз-таки национальная символика приобретала популярность, поддерживалась в том числе президентом. Это было немного связано с украинским кризисом, то есть э, власти хотели показать, что Беларусь отличается от россиян, что у нас есть своя история, в принципе, эта символика стала снова популярной, но вот сейчас э, перед выборами действительно срывают флаги с людей и могут действительно арестовать за вот такую маечку какую-нибудь с изображением. А, а как вы думаете, здесь в очереди есть кто-нибудь, кто будет голосовать за Лукашенко? Ну, я ж не знаю, люди разные бывают. У него, конечно же, есть тоже свой электорат, естественно, его больше в Беларуси, чем за пределами, потому что, в принципе, основная, одна из основных причин миграции — это все таки недовольство политической системы. Но я думаю, эти люди могут быть, Не могу вам сказать, сколько их, конечно, они есть, может быть, и за границей, но, естественно, их ну, абсолютно меньшинство, я в этом уверена. Спасибо. Я про маечку, я про футболочку. Здрасте. Здрасте. А, возможно, спросить? вы Уже голосовали или нет? Еще нет. За кого? А нельзя говорить за кого? Но она можно? Явно, как бы против действующего курса. Ага. Вот. Ну, чтобы это. А, да, конечно. Это знак. Я думаю, это прямая, прямая. Прямая. Да. Это прямо. Это знак честных выборов. Каждый, кто приходит с этой ленточкой, выступает за честные выборы в вот, Беларуси. И в Беларуси, и, и в Берлине, и все, кто голосует в разных городах по всему миру. А вы из Берлина? Я из Берлина, да. Слушайте, а вы верите, что вот здесь посольство честно все посчитают? М -м -м, верю ли я? Сложный вопрос. Э -м -м -м -м. Мне бы хотелось в это верить. Э -м -м -м -м. Я думаю, что... Не посчитаю честно, но хотелось бы верить в это. А что будет в понедельник? Что будет потом? Ну, не посчитаю честно. И что? Я думаю, что люди выйдут на протест, на мирный протест против нечестных, несправедливых выборов. Есть инструменты, которые показывают, что в Беларуси выборы, к сожалению, нечестные. К сожалению, я, я сам был наблюдателем на позапрошлых выборах в 2010 году, и я могу сказать как наблюдатель, что вся магия начинается в 19.45, за 15 минут до закрытия участков, когда самые хорошие члены комиссии становятся самими плохими членами комиссии, заслоняют э, своими телами э, от наблюдателей и вообще все, что происходит, и, да, и вот там э, происходит магия. А вы будете, сегодня, вы будете сегодня на демонстрации, которая пройдет от Александра Плаза до Бродбургских ворот? Конечно, конечно. И всех э, призываю, приходите, поддержите Ой, белорусов. Поддержим белорусов да. сегодня. Это очень важно для солидарности. Очень много моих друзей, знакомых с разных стран, с Польши, с Украины, с России, с Германии поддерживают нас. Так что приходите. Это мирная демонстрация против фальсификации выборов. Это не агитация ни за одного из кандидатов, но мы знаем... Мы за честные выборы. Живее Беларусь! Живей. Спасибо. Спасибо. Ну, таки пойдем к посольству. Боже мой, смотрите, очередь. Она все длиннее и длиннее. Уже, наверное, целая автобусная остановка. Наушники. наушники поправим пока? Поправляем наушники и идем дальше. И очередь действительно очень длинная. Попробуем подойти к посольству. Слышите? Ровно автобусная остановка. Здравствуйте, с вами можно поговорить? Спасибо, извините. Скажите, пожалуйста, очередь нас просят. Давай сейчас отойдем. Знаешь, что я предлагаю сделать? Наши зрители просят показать очередь давайте подой хотя бы ко входу к посольству потому что это пока не вход это даже не посольство пока белые браслеты посмотрите люди которые нас приветствуют показывают белые браслеты белые браслеты И очередь, И идем очередь продолжается очередь продолжается это большая очередь. Большая очередь. О, давайте. Спросим. давайте. Да? Здравствуйте. Можно задать, Можно задать вопрос? Вы сегодня голосуете за что? За, за кого? За кого? Ну, мы здесь говорят, что нельзя говорить и сейчас разговаривать об этом сегодня. Но мы будем голосовать за то, чтобы за будущее, в Беларуси хорошо все было, свободно. За свободу. За свободу, да, и за то, чтобы можно было свободно ходить по улице, чтобы нас никто не хватал. Угу. И Насколько я выражать вижу, свое это, мнение свободно. Ну, свободно выражать свое мнение. Вот это мы хотели бы видеть в Беларуси. Вы знаете, мы, россияне, мы очень много работаем на российских выборах. У нас, конечно, тоже, сами знаете, да, близнецы братья, что наш, да, что ваш. Да, да, да, Но мы первый раз видим такое, что нельзя говорить в очереди, за кого вы собираетесь голосовать. То есть даже при наших драконовских — Когда выходим, тогда, наверное, можно сказать. Ну, — не знаю. Ну, — нас предупредили, чтобы они не возникали. Чтобы... Нас рассказали, я не знаю. — Мы не в, хотим В принципе, портить, и просто... так ясно, за что мы голосуем, да. в общем-то. — Людей предупреждают, чтобы они не говорили в очереди, за кого собираются голосовать свое мнение. То есть, а если это, ну, не эта просьба будет нарушена, Тогда я что? Тогда что? Не пустят в посольство, нет, в принципе, не дадут и... голосовать? Нет, не дадут, нет, просто нет. наблюдателем будет. Может быть, но Это я вот проблемы. с наблюдателем пытался раз... поговорить. Она сказала, что сейчас нельзя после того, как, mm -hmm. и как то так. Почему? Не как? знаю, какие-то есть правила. Но знаете, у нас сейчас э, пока еще, как говорится, как говорится, режим, и мы а? стараемся а? с ним не агрессивно себя вести, как все белорусы вот сейчас сегодня, очень мягкой и чем поменьше агрессии, чтобы было, чтобы не провоцировать военные действия, которые идут провоцируются с другой стороны. И это вот, наверное, это и есть это мысль тому, чтобы чем помягче с ними, не провоцировать проблемы. А что будет завтра? Что будет во вторник? Ведь мы же понимаем. Это никто не знает. Сегодня так быстро все меняется. Просто вообще неизвестно, что здесь будет. И, конечно, наверное, есть большая надежда на тех, кто стоит у руля. И многие там рядом люди, и военные, конечно, много. Я думаю, что на них тоже есть какая-то надежда, потому что... Мы ну, ну, же разумные люди, они же видят такую глупость. А вы не боитесь, что Лукашенко готов пойти на кровопролитие? Я не то, что не боюсь, я, я увижу и почти уверен в этом, и, Потому что ну, он предупреждал с трибуны официально всем. Это же смешно. И, а, там у него другого выхода, наверное, есть. Можно его пожалеть с другой стороны, наверное, потому что он в безвыходном положении. У него нет выхода или, или всех бить, или, или оставаться там у власти. Он, а дальше все равно, в общем-то, безвыходное положение у человека. Он себя загнал, получается. Не знаю, он сейчас, если бы он сказал, что вот я освобождаю место, все, наверное, бы что-то было. Наверное бы наверное, он, он бы получил какие-то, вот, как говорится, от Бога дивиденды. Но, может быть, ему еще не поздно, сфальсифицировав выборы, сказав завтра, ой, что-то как-то мне стыдно, пойду я... Никогда не поздно, нет, никогда не поздно человеку одуматься и, все, и посмотреть со стороны, куда он идет, потому что это просто тупик, куда он идет. Это, к сожалению, я, я, как человека его даже жалко, он влез вот в это, он не знает выхода. Вот удивительный, удивительный, конечно, мы народ. А, жалко, все равно, все равно жалко, потому что безвыходное положение. Спасибо вам большое, удачи нам всем. Ну давайте все-таки посмотрим на посольство. Посмотрите. Кстати, вот сейчас наши зрители уточняют только что я прочитала комментарий о том, что если будет такая агитация в очередях, то кандидаты могут прямо сейчас снять. Было такое предупреждение от ЦИК Беларусь. Так, вот этот зеленый дом очень красивый. Называется, посмотрите, вот золотые буквы "Вилла Луиза". Вот Вили Луиза. Привольно раскинулось белорусское посольство, а, а, сразу под надписью "Вилла Луиза", "Берлинский медведь", медведь символ Берлина, а, вообще, если так грубо переводить даже название Берлин, Берлин, медвежий горск, в общем. И вот этот Берлин в цветах Беларуси. Да, да, да, по-прежнему. По-прежнему много сигналят и Посмотрите, какой в белой рубашечке симпатичный а, человек из КГБ Беларуси. Думаю, конечно, уверена, абсолютно убеждена. Нам, наверное, нельзя разговаривать с сотрудниками посольства, да почему нет? А, там еще подальше экзит-пол. Ну, Как-то нас опасается. Сейчас можем показать а, и очередь, и здание. А, Попробуем, но очередь просто... Отсюда, наверное, плохо будет видно. Но мы потом пройдем от начала до конца, когда поговорим с Экзит Полом. Пойдемте, спросим Exit Пол. Видите, людей опрашивают уже после, после голосования. Здравствуйте, это прямой эфир канал мэр Скажите, пожалуйста, а вы экзит пол, вы а, опрашиваете уже после? Мы опрашиваем смотри, да? Мы опрашиваем избирателей после голосования, вы избирательного участка. А вы сотрудники посольства или вы. вы... Нет, мы независимая волонтеры. группа, волонтеры, мы инициативная группа. Мы сами организовались и проводим социальные опросы. А вас еще рада спрашивать, как вот сейчас? Нельзя, да. Сейчас же агитация. До 20 часов это агитация. Нельзя. Угу. нельзя. А если к вам 8 прийти, вы скажете? После подсчета, скорее, ну, наверное, к 10. Это будет да. все выложено в доступ. Можно в бумажку забили нельзя. К сожалению, мы, мы, нам надо очень сильно сохранять нейтралитет, потому что иначе э, как бы это приводит к тому, что э, результаты, да, э, как, как это выразится, чтобы люди не боялись, к нам подходили, голосовали. Мы нейтральные, мы не поддерживаем никакую позицию, мы хотим получить э, честные выборы в плане того, чтобы честно показать результат. Нам сказали сейчас в очереди, что если в очереди э, до голосования люди будут говорить, за кого они пришли голосовать, то кандидата могут снять с выборов. Э, тут я вам ничего сказать не могу на эту тему, потому что я, э, мы находимся на за границей, на территории как бы, не Беларуси, и поэтому я вам не могу, я не, не юрист, я не могу сказать, э, к чему это приведет, не приведет. Я не могу вам дать комментарии по этому вопросу. А что происходит в посольстве? Вы туда заходите? Вы, да. там, вы там были в посольстве в самом? Да, как да. там? Буфет? Буфету я там увидела, видела, видела и, и Все в нашем посольстве, в нашем все очень вежливые, все очень быстро проходит, mm -hmm. очень хорошо все организовано. Mm -hmm. Да, да, вы видите сами, что сегодня избирателей очень много, сегодня шлак, но работает очень быстро. Скажите, а вы работали вчера, позавчера, пять дней назад? Собственно, я... Хочу пояснить нашим зрителям, почему я спрашиваю, потому что досрочное голосование идет уже пять дней. И очень многие наши друзья белорусы проголосовали вчера, позавчера, пять дней назад, потому что сегодня, мы уже говорили, демонстрация, и организаторы все это сделали заранее. Вы работали здесь и 5 дней назад, да? Да, у нас волонтеры работали в то тоже время досрочного голосования. По-моему, это было вторник. Я, я, я не могу сказать. Ну, Мы покрыли большинство дней, это точно. А, скажите, а много было народу на досрочном голосовании? Такие же были очереди? Очереди были меньше. Тоже пока вам никакие цифры называть не буду. Но сегодня народу, конечно, много больше. Вот, то есть все равно очереди, да? Очереди не было. Нет, mm -hmm. все было Вчера спокойно. было немного побольше народу. То есть чем ближе основные основное голосование, тем больше народа. Как бы многие да, люди из Берлина, они понимали, что много приехали границы, они э, из других городов, и поэтому они вчера пошли голосовать для того, чтобы дать другим возможность скорее проголосовать. Спасибо. Спасибо. Вам. А вот так происходит э, опрос, опрос. Так происходит опрос. Да, давайте. Да, да, да. Когда что люди, за? Знаете, когда люди делают как бы mm. опрашивают, люди, когда их опрашивают, они говорят мне, за кого они не проголосовали. Не, не, ну, не выставлять это э, ага. да, до двадцати часов. А что, а что за талончик у вас в руках? Спасибо, можно я спрошу? А что, что это? М можно мне с девушкой поговорить? Хорошо. А мне расскажи? Ну, не хочет, к сожалению, девушка говорить, как ее зовут, и <mouse> uh> показывать себя подробно. А что за талончики выдают? А мы сейчас спросим. Давайте вернемся и спросим. А что за вот эти талончики? Что вы вот белые талончики вот, выдаете? У нас в Беларуси также есть инициатива создана платформа, <с carans> Я, значит, виде, создана платформа голос, где люди могут подтвердить свой выбор, отправив туда имя своего кандидата и подтвердить.. Выбор кодом. -коды Платформа «Голос», которая вчера потребовала закрыть Генпрокуратура Беларуси. Это отличные волонтеры. Это наши люди. Полиция приехала. Пойдемте покажем очередь. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Корреспонденты, конечно, все друг друга знают. Вот. Отсюда начинается очередь. Вот наши знакомые будут голосовать. И пойдемте теперь вдоль очереди. Покажем, какая она. Это ее начало. Ну, очередь идет, надо сказать, ни шатка, ни валка. Да, пускает по одному. И вот девушка в бело-красном сарафане, с которым мы разговаривали, она, в общем, намного не продвинулась. Вот она ровно на том же месте, где мы с ней беседовали в самом начале нашего эфира. Медленно очередь идет, да? Ой, ну я уже минут 40, наверное просто немного жаль, жаль тех людей, которые придут проголосовать, но из-за этого не смогут же в акции принять участие. Сегодня же акции Да, да. А вы пойдете? Конечно. Увидимся. Продолжаем идти вдоль очереди. Видите, наша знакомая стоит 40 минут и особо не продвинулась. Медленно очередь идет. Успеете на акцию? Это все, очередь, очередь, и очередь, и очередь. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно с вами поговорить? Спасибо. Вы из Берлина? Нет. А, ah, Вы приехали голосовать? Откуда? В Москва. Москва. Мы нормальные. Москва. А, нельзя спрашивать нам нельзя спрашивать за кого а, вы будете голосовать, но намекните нам. Намекните нам, вы за свободные выборы, за а, альтернативных кандидатов или за стабильность? А, за свободные выборы. Не за стабильность. Свободные выборы принесут стабильность. Так это мудро. За свободные выборы. А, а для кого это все занимается? Это прямой эфир. Это YouTube канал Мыр. My Russian Rights. My Russian Rights. Oh. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Удачи. Хоть кто-нибудь будет за Лукашенко? Нет, не будет никого с Лукашенко здесь, в этой очереди. Здравствуйте. Никого не будет. Лукашенко. Все. И канал My Russian Rights. Это прямой эфир. О, привет всем. Почему не будет? А кто здесь может быть? А они же все не просто так уехали отсюда. Вернее, оттуда, к сожалению. И то, что происходит, уже как-то надоело всем. Знаете, я вам честно скажу, нам же нужны разные голоса. Мы пытаемся найти в очереди, хотя бы по типажу. Это не к вам, да? Вы не похожи на человека, который мог бы проявить какую-то глупость да, и бессердечность по отношению к своей стране. Но мы пытаемся подходить к пожилым людям, к... Людям, которые выглядят консервативно, и все равно спрашиваем, а если-то никого нет. Помогите нам вы, найти кого-нибудь за знаете, Лукашенко. Вы, вы знаете, что творится в Беларуси, да? Там Конечно. Интернет выключают, по каналам показывают, ГОСТ-ТВ только одного человека. Mm -hmm. да? Вы вот. сказали, что теща моя, которая за 60 лет, mm -hmm. она сказала, никогда не ходила голосовать, сейчас пойду. Вот. Но проголосую против всех, потому что я других не знаю, а за этого одного голосовать не буду. А вы согласны вот. с тещей? Да. Или у вас есть кандидат? Спрашивать нельзя, да, я да, знаю. спрашивать нельзя. Я как бы сделал свой выбор, я хочу, ну, хочу видеть страну другой немножко. Не хочу, чтобы людей хватали просто на улицах, избивали, какие-то люди непонятные хватали, сажали какие-то автобусы, увозили велосипедистов сейчас uh -huh. гоняли, якобы ехали не по велодорожке вместе с военными молодыми парнями. Очень не хочется жить в такой стране, тем более в центре Европы и тем более в 21 веке. Это все какой-то кошмарный сон. А что будет завтра? Как вы думаете? Завтра? Не знаю, что будет завтра, если честно. У меня хочется перемен в стране. Вот. Каких и как они произойдут. Не знаю, Мне кажется, что люди, наверное, уже настолько устали, что все-таки каким-то образом будут защищать свой голос. И как-то привет Хабаровскую. Спасибо. Спасибо. Привет Хабаровску. Из белорусской очереди в Берлине. Это круто. Да, мы по-прежнему пытаемся найти конец очереди. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно с вами поговорить? Вы в прямом эфире. Это канал Май нравится, но понятно, что у нас справа-то, в общем, у всех. Да. Мы пытаемся дойти до конца очереди, это все равно долго. Нельзя спрашивать за кого вы голосуете, иначе могут снять аж кандидата на выборах. А, нельзя включать музыку, мы уже попросили, ничего не получилось. А, окей, что будет завтра? Это последние выборы, Лукашенко, как вы думаете? Ну, это не последний выбор, потому что они уже решены. И это вот абсурд, но это так. Но мы все равно здесь, и нас много, и это круто. нас очень много. Здесь очень много, вы пойдете сегодня на... А на акцию? Я а Спасибо! Солидарность! Солидарность! Между прочим, в очереди очень много немцев, которые пришли поддержать. Ну и мы тоже. Живей Беларусь! Вы освободитесь мы освободимся. Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Вот говорят, не найдем мы в очереди никого, кто за Лукашенко. Не найдем. И как же это приятно. Мы кого... Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Слушайте, мы кого-нибудь найдем здесь, кто голосует за Лукашенко? Никогда в жизни. Никогда. Нет. Нет. Нет. Мы поддерживаем Тихановского. О! Это не реклама. Первые, кто сказали. Конечно, Тихоновскую Но здесь в очереди э, ходят специальные люди, предупреждают, что нельзя говорить свое мнение, а иначе. Иначе я не знаю, что она даже сказала, что кандидаты могут снять э, с выборов. Удаляем. Это удаляем. А мы в прямом эфире. Но покажем белую ленточку. У кого-то из вас она есть. Да. Да, да. отвечаем. Живее Беларусь! Живее Беларусь! живее беларусь посольство вон там через квартал мы прошли квартал народ все прибывает и прибывает и это в общем 11 утра по берлину очень жаркий день вчера было 36 сегодня обещают 35 очень красивая дама элегантная вышла из элегантного мерседеса кажется к нам она тоже идет в очередь мы не в очереди да. Да, да, да. Ну что ж, мы потом еще с вами вместе увидим, что происходит в центре э, Берлина на демонстрации. Так, так, так, так, так, так. Фри Петр. Да, студенты за свободу, Дойтшленд. Yeah. Is Piotr is a friend of mine. He's also an activist for Student for Liberty. Mm -hmm. And he's currently detained in Belarus for his mm -hmm. activism. He was, he was uh, supporting a hunger strike there. Mm -hmm. And this is why we're this is what we're protesting here mm -hmm. in front of the embassy. Но это не только для Пиатра, это и для всех активистов, которые находятся в заключении в uh, Беларуси. Mm -hmm. Он сейчас в тюрьме? Он we, в тюрьме сейчас. в тюрьме Мы что понимаем, что до uh, выборов вряд ли он выйдет из тюрьмы, хотя выборы сегодня. Маркелов. Right. Uh, um, uh -huh. yeah. Петр Маркелов. Петр Маркелов. Петр Маркелов. Берлин с тобой. Петр Маркелов. Выходи, смотри берлин вышел за тебя спасибо ребят yeah. а вот еще еще еще пребывают люди в вышиванках два раза меньше какой крутой петр какие у петра крутые друзья ну что ж, увидимся с вами теперь у Бранденбургских ворот. Для россиян, для москвичей, для питерцев, для жителей Хабаровска. Демонстрация в поддержку Беларуси в Берлине от Александра Плац до Бранденбургских ворот. Это в Москве как от Сахарова до Кремля, а в Питере как по Невскому до Ангела. А в Хабаровске так, как вы ходите каждый день. И вы слышали сейчас из очереди Хабаровск, мы с вами, вот эта очередь с Хабаровском. Живей, Беларусь!